Всем привет! Меня зовут Эдуард. Uh, уже несколько лет я зарабатываю деньги через интернет и работаю через специальное мобильное приложение, которое мы сами разработали наш, с нашей командой. Uh, вы знаете, сегодня мир в условиях пандемии, он меняется, и многие люди сегодня теряют работу. И вот этот кризис, он, скажем так, заставляет переосмыслить многие вещи. Сегодня вы можете установить это приложение или просто зарегистрироваться на нашем сайте. Вы можете нажать кнопочку «Вход» внизу под этим видео, пройти короткую регистрацию, ознакомиться с короткой информацией по поводу этой работы. Буквально за одну неделю вы можете освоить для себя новую профессию, которая позволит вам в условиях пандемии зарабатывать деньги, находясь прямо дома, даже на самоизоляции. Мир меняется и нужно к нему адаптироваться, поэтому регистрируйтесь, нажимайте на кнопку вход и увидимся внутри, где я вам расскажу подробно об этой работе. Вы сможете пройти бесплатно обучение и приступить к работе и начать зарабатывать деньги. До связи, с вами был Эд